Здравствуйте! Меня зовут Александр Кузнецов. Я занимаюсь организацией шоу-программ на праздниках. В этом видео я хочу поговорить с вами об огненных надписях, о том, как сделать предложение руки и сердца незабываемым. Это видео будет интересно посмотреть молодым людям, которые хотят сделать предложение руки и сердца своей девушке. А в конце видео я расскажу, как сделать огненную надпись самостоятельно. В современном бешеном мире сделать что-то необычное очень сложно. Ты начинаешь искать в интернете интересные идеи, которые могли бы произвести на нее впечатление. Но тебе кажется все очень банально. Но если ты готов вложиться в то, что она будет помнить всю жизнь, то я предлагаю тебе решение. Смотай дальше. Ты привозишь девушку и завязываешь ей глаза. Подводишь ее к огненной надписи, которая уже горит. Открываешь ей глаза, и она видит огромную огненную надпись. Выходи за меня. Потом тебе останется сесть на одно колено и надеть ей заветное кольцо на безымянный палец. Только представь, что в этот момент вокруг вас зажгутся множество пиротехнических фонтанов. Представил? Представь слезы радости и счастья. После такого она точно скажет «Да», и тебе останется только приучить ей красивый букет с цветами. И не забудь пригласить фотографов и видеографов, ведь предложение ты будешь делать раз и на всю жизнь. Если тебя заинтересовал данный способ сделать предложение, то переходи по ссылке под этим видео и сделай заказ. Кстати, если ты сделаешь заказ сейчас и до мероприятия будет оставаться больше двух недель, то я сделаю тебе скидку на пиротехнические фонтаны, которые будут зажигаться вокруг вас высотой 5 метров 12%. Как и обещал. Как сделать надписи за меня самостоятельно? Для того, чтобы сделать огненную надпись, вам понадобится 12 стоек, на которых будет стоять буква. Стойки нужны для того, чтобы вы смогли отрегулировать букву по высоте, чтобы сделать надпись идеально ровной. Буквы делаются из металла. Нужен пруд десятка. Из него изгибается буква и укрепляется снизу на железную трубу, которая будет вставляться снизу в стойку. Оптимальный размер букв при этом составляет метра двадцать на 80 сантиметров. Можно больше, но не меньше. Смотрите, чтобы буквы были ровные и одного размера. Так надпись получится действительно идеально ровной, а это будет смотреться очень классно. Потом после этого буквы обматываются азбестовым шнуром. А желательно 2,5 или 2,7, то есть толстый достаточно шнур. И промачиваются ламповым керосином или очищенным керосином, чтобы было меньше дыма. Если рассмотреть стоимость, то в среднем у вас получится примерно 3620 рублей за одну букву, если вы будете делать самостоятельно. Посчитаем. Стойки примерно 2000 рублей за штуку, керосин на одну букву 380 рублей, асбестовый шнур на одну букву примерно 350 рублей, проволока вязальная 40 рублей на одну букву, железо и сварка примерно на 850 рублей. Моя цена вас приятно удивит. Переходите на сайт и делайте заказ сейчас, ссылка внизу этого видео.